здравствуйте друзья и подписчики моего канала с вами михаил прошурин сегодня я хочу вам показать одну площадку на которой можно добывать криптовалюту трон Итак, сейчас мы находимся на этой площадке площадка называется трон thunder или же по-русски трон гром прошли ровно сутки как я зарегистрировался здесь и мне уже начислено 226 трон я купил себе пакет за 1200 трон. Как работать в этом проекте, сейчас я вам поставлю запись зума. И вы посмотрите, как здесь можно добывать криптовалюту трон. В конце этой записи будет видео от моего партнера Остапа Бондаренко, как можно зарегистрироваться на этом сайте. Итак, приятного просмотра. Я сейчас расскажу вам о проекте, называется Tron Thunder. Это вирусный проект, который очень быстро распространяется, но сейчас об этом проекте в то же время почти никто не знает. В этом проекте можно зарабатывать огромные деньги. У нас есть аргументы, фишки, которые практически нигде невозможно найти. Значит, у нас есть различные входы, начиная, вот вы видите на экране, 400 трон, 600, 800, тысяч и максимальный вход, максимальный пакет это 1200 трон. От входа зависят некоторые условия, мы про них попозже поговорим. Сначала я хочу вам объяснить, что наш проект не уходит в минус, у нас нет дефицита. То есть этот проект может работать и год, и два, и три, и пять, и более. Пока мы здесь работаем, пока нам этот проект интересен, этот проект будет работать. Это очень круто, потому что многие приходят и за две, за три недели, там, или за месяц, за полгода не успевают сделать себе достойную зарплату. Проект закрывается, нужно искать новый. Здесь таких проблем не будет. Все деньги у нас распределяются между кошельками людей, то есть деньги не идут в проект, проект нам ни в копейки не платят. Вот эти фразы разберитесь, поймите, если вдруг кто-то не понимает их, после презентации задайте, запишите сейчас на бумажку, я объясню, что это значит, что значит проект нам не платят и так далее. Все деньги распределяются между участниками. Что это значит? Это значит, что когда, например, дядя... Андрей заходит к нам в команду, покупает пакет. Все 100% вложенных его денег на этот пакет, они идут кому-то в карман. И эти деньги через минуту уже выводятся, их больше нету в проекте. Здесь это понятно. То есть это надежный, стабильный проект, в котором можно создать что-то серьезное. Это первое. Значит, окей, у нас есть 4 выплаты, 4 маркетинга, назовем это так. А сейчас мы пробежимся по всем этим видам дохода. Вот, смотрите, первый блок. Написано у меня вознаграждение от сообщества. Это первый доход, который вирусно продается, который очень многим нравится. Благодаря этому доходу мы можем заинтересовать практически абсолютно любого человека. Инвестора, сетевика, новичка, того, кто не любит сетевой маркетинг. Вообще любой может заинтересоваться. Что он нам дает? Когда мы регистрируемся, открываем кабинет, мы занимаем позицию L0. Видите, она у меня зеленой строчкой выведена. Значит, когда мы регистрируемся в проект, в проекте есть 20 человек, вот они, L20 вверх, это те люди, которые зарегистрировались до вас. Они зарегистрировались, скорее всего, в этот же самый день, но раньше вас, то есть это вышестоящие. Их пригласили чужие люди, не вы, но они прикрепляются к вам. И 20 человек регистрируются в проект после вас в течение нескольких часов, и они точно так же прикрепляются к вам, и вы с них будете зарабатывать. Итого получается 40 человек, 20 человек, которые пришли раньше вас, 20 человек, которые пришли после вас, это те люди, которые к вам привязываются, навсегда привязываются, и вы с них зарабатываете деньги. Месяц, два, три, полгода, год, пять лет вы всегда будете с них зарабатывать. То есть мы можем сказать любому человеку, что при регистрации мы получаем 40 человек от сообщества. Возвращаемся назад. Значит, смотрите. Вот это вот первый блок, вознаграждение от сообщества, это как раз и есть это наша фишка, уникальность. То есть при регистрации сообщество, не мы сами, а сообщество дает нам 40 партнеров. Это бонус, это крутой бонус, который нравится всем. Более детально мы пробежимся по доходам чуть позже. Второй пассив, который мы получаем, второй доход, который мы получаем в проекте, это если мы регистрируемся, посмотрите, наш максимальный вход это 1200 трон. Вот если вы регистрируетесь на 1200 трон, вы становитесь Рубином. Что здесь очень важно вам понять? До Нового года можно стать Рубином. После Нового года Рубином уже стать будет нельзя. То есть эта привилегия будет закрыта. И те, кто планирует и кому понравится развивать бизнес в нашем проекте, соответственно, я очень рекомендую успеть занять эту позицию. Почему? Что она дает? У нас проект развивается то есть Сейчас у нас уже 28 тысяч человек. Через месяц у нас будет 50 тысяч человек. Через полгода у нас будет 300 тысяч человек и так далее. То есть проект будет развиваться. И чем больше проект развивается, чем больше здесь партнеров, тем больше проект зарабатывает. И 10% от заработка всего дохода проекта будет распределяться между рубинами. То есть, например, если у нас тысячи человек, проект заработал какую-то или иную сумму, он берет 10% от этой суммы и распределяет равномерно между всеми рубинами. Это понятно, надеюсь. То есть получается, рубинов скоро будет оставаться одинаковое количество, а проект будет дальше развиваться. Соответственно, и доходы от рубина будут расти. Сейчас у нас доходы от рубины не очень большие, в среднем, по-моему, 5-6 трон в сутки, но в дальнейшем это может цифра стать и 20 трон в сутки, и 30 трон в сутки, и даже, возможно, больше. Соответственно, это будет уже ощущаться, особенно для людей, которые пришли просто, например, и никого не приглашают. И этот доход будет тоже постоянным, то есть не какой-то там недельку или месяц, а постоянно, полгода, год и так далее. Хотя, повторюсь, складываем деньги мы здесь только один раз. А еще хотел затронуть по поводу пакетов и регистрации. У нас через две недели ведут курсы, то есть у нас при регистрации в проект за каждый пакет мы будем получать обучение, курсы готовые. То есть у нас появится первый продукт, который мы будем приобретать помимо того, что мы здесь зарабатываем деньги. Более подробно про эти курсы мы будем рассказывать в отдельных созвонах, сейчас я про это рассказывать не буду. Дальше у нас есть линейный маркетинг, линейный бизнес, так я это называю. Выглядит это вот таким вот образом. Мы можем приглашать людей в проект и строить 7 уровней в глубину. Здесь видно на экране, что с первой линии с лично приглашенных мы получаем 20%, со второй 5%, с седьмого уровня 10%. Это очень крутой маркетинг линейный. Почему? Первое. Линейный маркетинг он самый прибыльный для тех людей, которые работают. Второе. Линейный маркетинг он неубиваемый. То есть если матрицу можно убить и придется искать новый проект, потому что она все, уже невозможно ее сдвинуть с места. У бинаров тоже есть ряд проблем. Линейка будет работать, даже если весь проект перестанет работать, а вы со своей командой будете работать, вы будете работать, зарабатывать, и никто никаким образом вам подножку подставить не сможет. Это очень важно. Это тоже стабильность. И плюс огромные доходы. Самые быстрые, самые огромные. Смотрите, по поводу доходов. Что касательно вот этого дохода. Это доход от сообщества, прикрепленные 40 человек в команду. Что от линейного бизнеса? У нас есть одна фишка, из-за которой я пришел в этот проект, из-за которой, я уверен, многие здесь с удовольствием развиваются. Это то, что мы, когда зарабатываем деньги, вот смотрите, видите кнопочка у меня синяя, вывод средств. Сейчас у меня за несколько часов накопилось уже половиной тысячи трон почти, ну, если быть точным, 4400. Если я нажму на эту кнопку, то я выведу не всю сумму. Новички выводят 50% себе на кошелек, а 50% уходит обратно в структуру. Объясняю, что это значит. Вот смотрите. Например, у меня в команде на седьмом уровне появилась Аня. Аня купила пакет, и эти деньги распределились по маркетингу. 10%, на седьмой уровень 10%, на шестой уровень 5%, на пятый, то есть вышестоящим наставником на 7 уровней в глубину, ой, в высоту получается. И распределилась по одному проценту. 40 человек то есть все ее деньги распределились между участниками все довольны все вывели но на этом бизнес не заканчивается то есть если аня нажимает снова вот эту вот кнопочку вывести деньги то у нее снова 50 процентов уходит не на кошелек, а 50 процентов в структуру. Кому? Опять этим наставником. То есть у меня сейчас в команде в среднем получается 1180 партнеров за почти там половиной недели. Я объясняю вам, что это проект вирус, но он очень быстро распространяется. Я начал это с нуля. И каждый раз... Когда в моей структуре вот эти 1180 человек нажимает на кнопку «вывести деньги», они выводят 50%, а 50% снова и снова мы, как наставники, зарабатываем, зарабатываем, зарабатываем. То есть у нас не разовый доход. Мы разово вложили деньги, но зарабатываем мы очень много, очень часто, и это не останавливается, понимаете? Подытожим. У нас есть первое, это при регистрации мы получаем 40 людей, это люди, которые реально заплатили деньги, у нас бесплатных регистраций в проект нет. Мы получаем с них доходы за их покупку пакетов раз, и каждый раз, когда они выводят деньги. То есть эти люди, понятное дело, что они только-только зарегистрировались, они сейчас еще только начинают выводить деньги, но многие из них могут через месяц, через два, через три выводить уже по 10 тысяч трон, по 100 тысяч трон, как я, например, и вы с них будете тоже постоянно зарабатывать. Каждый раз. Это главная фишка нашего проекта. И когда вы строите команду, у вас то же самое. Ваша команда не просто вложила деньги, купила пакеты, но они тоже работают, они зарабатывают. Спасибо, они зарабатывают. С актива, все по-разному. И каждый раз, когда они нажимают кнопку «вывести», эти деньги снова идут нам и распределяются по маркетинг-плану. То есть, построив здесь один раз бизнес, вы будете зарабатывать много, много и много раз. К вот вам партнер регистрируется на 1200 трон. И у вас появляется, открывается чемоданчик. Проект вам дарит 120 трон бонусом и 120 токенов. Вот токены – это наш четвертый доход, который на данный момент мы накапливаем. Раз-раз, меня сейчас слышно? Так, извиняюсь, продолжим. Значит, каждый раз, когда мы регистрируем человека, мы получаем еще дополнительный бонус. У нас есть четвертый вид дохода, про который мы будем рассказывать уже очень скоро, в первую очередь, потому что… Этот доход превышает все остальные перечисленные мной доходы. У нас есть собственный токен, вот он, токен TTT, обратите внимание сейчас на экране. У нас под каждым блоком есть эквивалентный доход в долларов, чтобы было понятно, да, то есть на данный момент я уже заработал 12 тысяч почти 500 долларов, и в то же время мне пришло бесплатно абсолютно токенов на сумму 5561 доллар. Это только самое начало. Мы в феврале уже выйдем на первую биржу. Биржа называется Pancake. У нас есть на официальном сайте дорожная карта, вы сможете ознакомиться с тем, что нас ожидает. Мы сейчас вот как раз переходим ко второму плану проекта, это вывод первого продукта через две недели. Дальше мы выходим на первую биржу, дальше мы выходим на вторую, потом на топовые биржу. И соответственно наши токены, которые мы сейчас можем собрать, в дальнейшем сделают нам огромную прибыль. То есть, грубо говоря, если я сейчас перестану уже работать, дождусь биржи, я уже заработаю в среднем 50 тысяч долларов, 500 тысяч долларов только на одном этом токене. И это тоже мой пассив, понимаете? То есть люди, которые сюда заходят, например, на 1200 трон, они получают первое 40 человек в команду раз и получают с них доходы. Они получают рубиновый доход, который после Нового года начнет резко расти, потому что рубинов больше появляться не будет, а доходы проекта будут расти. И третье, они получают все 1200 токенов. 1200 токенов это примерно 120 долларов в токенах. И даже при росте там X10 это будет 1200 долларов. То есть мы уже здесь при любом раскладе будем в большом плюсе. А если люди не будут быстро выводить свои токены, а подождут, когда мы выйдем на крупные биржи, и там будут уже доходы совсем другие, даже 1200 токенов могут превратиться в 10 тысяч долларов. Вот такие перспективы ждут вас, если вы будете развивать этот проект, если вы сюда зайдете, особенно если вы будете кому-то что-то рассказывать. Но в целом мы не принуждаем. То есть многие сюда заходят на то, чтобы занять позицию, занять рудина потому что очень многие через месяц, через два, когда увидят доходы и будут рассказывать об этом. В принципе, я рассказал все о проекте, Сюда очень классно приглашать, очень легко приглашать людей. Это стабильно, это не инвестиции, мы не уходим в минус. У нас будет обучение, у нас скоро будет академия, инструменты. Более детально вы сможете ознакомиться с тем, кто вас пригласил, то есть он покажет вам сайт, покажет вам видеопрезентацию, у нас есть слайды, у нас есть общий чат. Зумы мы проводим часто, то есть если вы что-то недопоняли, вы можете снова прийти на следующий зум, еще раз послушать и еще раз задать вопрос. На этом все. В этом видео мы с вами пройдем регистрацию на проект TronHunter и активируем там один из пакетов. Я рекомендую активировать самый максимальный пакет за 1200 трон, чтобы собирать моментально сразу со всех 40 партнеров, которые вам подарит проект, всю прибыль. Если вы активируете меньший пакет, например, 400 долларов, вы будете собирать, предположим, с 14 человек вверх и с 14 человек вниз, то есть 28 человек. Я хочу собирать со всех 40 человек, которые мне подарит проект и, соответственно, за 1200 вхожу в трон и также там еще есть ряд бонусов которые вам будут давать если вы зашли именно на 1200 трон поэтому рекомендую итак для того чтобы пройти на регистрацию во первых у нас должен быть активирован кошелек в браузере и мы его копируем у нас на нем должно быть пополнено необходимое количество трон я вижу что у меня 1204 трона есть 1200 трон не понадобится ну и 4 трона я на комиссию оставил ну хотя бы 1202 трона 2 трона на комиссию чтобы если был перевод у вас что-то списалось всегда держите с запасом Итак. Здесь скопировал кошелечек свой трон. Вставляю вот сюда. Теперь ввожу свою почту. Имя и фамилия английскими буквами. Написали. Здесь выберем страну. Ищем Я, Россия, ищу. Вы свою страну ищите. И здесь придумаем пароль. То есть английскими буквами. И давайте еще раз пароль. Ставлю галочку и нажимаю регистрация. Пароль обязательно запоминайте. Нажали регистрация. Так, здесь пока запоминать не буду, потому что логин может быть у меня другой. И вот они мои цифры. Тут, кстати, вы видите свой пароль, который вы записали. Итак, давайте я сейчас копирую свои данные, логин и пароль. Сохраню их в локнотике, в документе. Поставлю на паузу, секундочку. И ниже я вижу пакеты. 400 трон, 600, 800, 1000 и 1200 трон. Я, конечно, выбираю 1200 трон, кликаю на этот пакет. Еще раз напоминаю, что вам нужно сохранить свой ID и пароль. Обязательно это будет ваш вход. Итак, кликаю на пакет который максимальный всем рекомендую и вижу что здесь высвечивается окошко и идет запрос на перевод вот на этот кошелек 1200 trx я выделяю копирую этот кошелек правой кнопкой мышки копировать создаю новый текстовый блокнот вставляю кошелек туда и проверяю нет ли пробелов каких-то других значков на всякий случай Но ну, я вижу vxr заканчивается t все, отлично. Я уже отсюда еще раз вот это копирую, без пробелов, чтобы точно на него перевести и не было ошибки. Открываю свой кошелек Link И теперь мне нужно отправить вот здесь send. у меня на моем кошельке. Это отправка, значит. Я ввожу сюда, откуда переводить из этого кошелька. Здесь, куда переводить, вставляю адрес того человека, кому я должен перевести, то есть вот этот адрес кошелька. Все, здесь все нашлось, адрес такой есть. И нужно прописать, сколько трон внизу, в этом поле. Я здесь пишу 1200 трон. Итак, вижу, что 1 и 1 TRX будет комиссия, чуть больше, чем один трон. Поэтому рекомендую вам 2 трона на комиссию оставлять, например, 1202 трона, чтобы у вас было. Эта комиссия может временами чуть-чуть изменяться, насколько я понял. И также нажимаю теперь вот сюда, send, то есть отправка. Проверяю еще раз, из этого кошелька это мы, кошелек, на вот этот кошелек смотрю hxrv, да это он, начинается tnx, он, и подтверждаю отправку, нажав левой кнопкой мышки. Не закрываем ни в коем случае страницы, не закрываем ни в коем случае кошелек. Ждем до конца, пока... Либо нас не запустит на сайт, либо пока здесь не изменится страница. Также, насколько я знаю, вот видите, списались сейчас у меня троны. Насколько я знаю, на почту должно прийти письмо. И, возможно, нам сейчас придется еще подтвердить это на почте. Так, я вижу, что ничего не делал. Просто обновилось все. Сайт перезагрузился. Но это проверка, наверное, была какая-то. да? И вижу, ничего не изменяется. Ну, давайте сейчас тогда... Деньги у меня списались. Перейдем на почту. Входящие. Мы видим, что письмо пришло к нам. Нажимаю перевести сообщение. И что я вижу? Спасибо, что выбрали трансхадер для обслуживания своих криптовалютных потребностей. Это электронное письмо служит для подтверждения вашей транзакции. Вы можете войти в систему, чтобы посмотреть свою панель управления. Итак, я вижу, что мне дали мой логин и мой пароль. Итак, я сейчас... Копирую. Давайте сейчас гляну. Здесь у меня ничего не изменилось. Ну, значит, мы по ссылочке вот здесь «Посетите сайт» перейдем, кликнем на сайт. Посмотрим, запустит нас панель управления или попросит ввести логин и пароль. Предполагаю, что попросит. Авторизация. Пароль вставляю. И давайте логин скопирую. Это «ID». Мы, конечно, копировали отдельно листочки. но давайте я показываю вот вам прямо в режиме реального времени. Нажимаю «Сохранить данные». Окошечко, я так понимаю, здесь должна появиться галочка, да? Здесь ничего не... А, вот появилась галочка, несколько раз покликал. Все. И нажимаю «Войти». «Инвалид юзер ID» либо «Пароль». Давайте сейчас посмотрим, что здесь. User ID наш вот этот. Пароль попробую без знаков. Чисто буквы и цифры. Давайте попробуем так. Еще раз нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ и пробуем войти. Нет, так не хочет пускать. Я перевод на русский включил. Здесь есть «Забыли пароль». Хорошо, «Забыли пароль». Нажимаем, если такая как у меня ситуация. Введите адрес электронной почты. Вводим адрес электронной почты. Это и хорошо, что такая ошибка получилась. Возможно, у вас тоже будет то же самое. «Предоставить на рассмотрение». Здесь мне пишет, что давайте переведем. Ваш пароль будет отправлен на вашу электронную почту. Пожалуйста, проверьте. Переходим на свою электронную почту. Обновляем, видим новое письмо, заходим в письмо, и мы видим, что нам новый пароль дали. Отлично, мы копируем наши данные, то есть наш ID, переходим сюда. Давайте по ссылочке опять перейдем, который предоставляет нам в письме сайт. Итак, мы скопировали наш ID. Авторизоваться. Вводим ID, переходим, копируем наш пароль. Который дал нам система. Вводим пароль. Нажимаю сохранить и данные: нажимаем войти. Так как сейчас дала пароль система, я думаю, что вход получится. Итак, я вошел. Все отлично. Итак, вы видели, я хоть и опытный довольно человек, но где-то что-то, значит, может, какой-то знак не так ввел. Может, не надо было символы вводить. да? А я добавил, система не распознает в пароле только буквы и цифры. Имеете это в виду. И, соответственно, у меня все получилось. Здесь я вижу свою партнерскую ссылку, свой ID. Также вот здесь вижу свой ID. Я вижу, что у меня 1200 ТТТ. Это... Пока фантики, скажем так, но это будет монета, которая выйдет, как говорят в верхние обмины, на бирже в феврале. И тогда вот эти вот фантики, так называемые, будут равны, как они сейчас равняются, одному трону. Но они будут либо меньше, либо, может быть, будут рост набирать больше. Но в любом случае их тогда можно будет продать и обналичить. Пока это просто подарки. Просто, как я называю, фантики. Но все равно приятно, да? За каждое действие, за приглашение партнера вы здесь будете получать, помимо заработка тронов, еще и вот эти вот монеты. Соответственно, когда выйдет проект на биржу, эти монеты будут иметь уже реальную ценность. Их можно будет продать как дополнительный бонус. Это всегда хорошо. Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что у нас сайт на английском языке. И здесь нам можно его перевести, как я понимаю. Сейчас я не вижу где этот перевод, но можно через браузер это, конечно, сделать русский. Честно говоря, не так давно, вот я в браузере Google Chrome, не так давно здесь был щиток приборов и здесь можно было менять на русский язык. Итак, мы с вами зарегистрировались, но мы видим, что здесь можно заходить от 400, не 200. Нет входа, увидели 400, 600, 800, 1000, 1200. Рекомендую зайти на 1200, потому что, смотрите, вот я стал, нолик, вот он я. Так, подождите, где у меня? 135, да, вот он я, 135 стал. Вот этих 20 верх партнеров мне дали. И соответственно все зеленым горят если бы я зашел на 400 у меня бы горело только 12 предположим да а вот эти бы горели красным остальные то есть я с них не получал бы процент а так я буду получать вот человек вывел например 1253 trx я один процент должен буду получить уже пока у меня здесь ничего не видно но когда эти люди остальные будут эти свои заработанные деньги выводить я буду по проценту получать и у меня совершенно пассивно здесь будет приходить процент я сейчас кстати а вот я обновил, смотрите, смотрите, я обновил, и я вижу, что пришел. Вот этот процент, вот здесь кто-то уже вывел деньги, и вот пришел. То есть, если вы даже новичок, не умеете никого приглашать, зашли, зарегистрировались, первый раз, как вот видите, как я, я еще ни партнеров не пригласил, никого, но здесь система работает отлично, идет уже пассивный доход. Итак, мы с вами зарегистрировались.